Внимание! Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Все персонажи вымышлены, и любые совпадения с реальностью случайны. Любое совпадение с другим видео на YouTube или же произведением является отсылкой. Все сцены нанесения вреда не настоящие, и никто на самом деле не пострадал. В предыдущих сериях... Отец по своей глупости повелся на уловку мошенников, из-за чего у него нарисовался долг в 50 тысяч евро. Теперь организация, которой он должен деньги, отправляет своих коллекторов на эту семейку. Однако коллекторы необычные. Они имеют суперспособности, которые они заполучили либо за счет токсинов, либо за счет магической колоды Таро, из-за чего семье с ними приходится совсем непросто. Все. Ой-ой-ой-ой-ой! Опять без тени, чувак! Зеленый гад! Пусти моего зеленого друга! Ладно, хорошо. Ну вот и договорились. Ну, я тоже уже пойду, мне на работу пора. Ну что, продолжим просмотр? <свист> <свист> <свист> <свист> что у нас там по ящику? <свист> а, добрый вечер. В эфире Паранормальные. Сегодня мы узнаем про новую легенду, а именно а мальчики призраки в легендах говорится что этот мальчик приходит к вам неожиданно пока вы спите вы просыпаетесь и видите его потом кричите и потом он вас убивает но сегодня мы расскажем вам как же с ним бороться чтобы против него драться, вы должны резко схватить мягкую игрушку и бросить ее на пол. Призрак не будет ожидать такого тупого поступка, и у вас будет время, чтобы пойти на кухню. Вы должны взять нож, уксус, соль, яйцо, муку, соль, сахар. Вы должны все перемешать в одной кастрюле. И в эту кастрюлю окунуть нож. И потом побежать и зарезать игрушку, которую вы бросили. Призрак от такой безысходности просто про пропадет. Ну что ж. На этом мы заканчиваем. А! Ну и фигня, ну, думаю, я в это поверю. Поспать будет получше. <связывая> а, наверное, этот ребенок уже пришел. <связывая> Мальчик, а ты кто? А я... А я... А, Никита. Да. Ой, ну забыл имя бывает Проходи Так, ну вот Садись Так Ну, а из развлечений тебе О! Так, ну Ну на Вот тебе полотно Карандаш и два зеленых маркера. Еще где-то был красный, но мы его давно найти не можем. Все, рисуй. Ну хорошо. Так, чтобы не нарисовать. что говоришь? Вау! Ты нашел красный маркер! Молодец! Продолжим просмотр? Э, не ценят искусство О, а это же пень! Как смешно! Как смешно, капец! пианино было. Ну, ладно, продолжим, давай. Ну ладно. Так, что за ядрёкся? Эй! Да, что хотел? А что ты тут рыщишь, а? А я видел тут котик пробежал. Ну вот ищу его. Ну вообще-то котик наш здесь. Ладно, продолжим просмотр. Где же могут быть деньги? Ушел. Не уйдешь? Сюда пошел. А, Гадство какое. Так, отлично. Продолжаем поиски. Так, где здесь может быть? Здесь где-то что-то. А да, я здесь, по приставке. Так, это мне не надо, надо все. Тоже не надо. О, он захочет. Попробуй. Тяжело Сколько что-то Один. hmm <coughs> yeah <coughs> <coughs> <coughs> Мои усы! Где мои усы? Привет! Привет! Ты хороший? О, о, о, Ага а? Что? Не знаю, как ты здесь спрятался, что я тебя не заметил Но сейчас Ты попался, самовой Ну что, быстро ты меня раскрыл, должник Я племянник главы организации коллекторов Моя карта Луна Да ты тянешь люку? Ха-ха! Как тебе такое? Ой! А вы этот раз куда? Piet, не Okey, Нет, не У тебя еще есть сила? Да, прикинь. Да. я тебя! да я тебе, да я тебе. Неужели ее не могли победить три коллектора? <смех> так, все, Петра тут просмотр свой тупой. Что говорите, где деньги. <смех> Ура, да, да, а? Че ты там командуешь? Вот вам напаузу <смех> поставлю. Э, что за фигня? Э. Ну, раз вы мне не говорите, тогда получайте. <смех>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 видео Ну что, как тебе такой призрак? А -а -а. Отец! Да, сынок? Этот ребенок, он коллектор. О -о -о. Победи его, я не смог. Я спрячусь. Где же он здесь прятался? В кровати? пойти. Нет. Су! Катка семейка. Ох, катки, катки! А! мне некогда с вами Скоро придет моя мама в детский сад, и если она меня там не увидит, она высадит меня по маячку в моем телефоне и придет сюда. А, а если она сюда придет, то мне не поздоровится. Ой, моя голова. А, Саша, Саша! Фух, он дышит, он без сознания. Кто же это был? Неужели это не тот ребенок, который должен был к нам прийти? Это кто-то из коллекторов. Нужно где-нибудь спрятаться. И когда Саша очнется, мы нанесем ему ответ на удар. Мне про тебя не говорили. Ну я Никита, Вы ждали на за мной присматривать. Меня мама привела. А дверь, кстати, была входная открыта, так что лучше заклевайте. Зачем мне эта информация? Ой. <связывая> Ой. Журдяй, ты меня достал! Хоть меня обживать, я не жирный! Я богу тебя! Блин, О, футбол! Я шутил! Я шутил! Рука моя в жру достряла. Давай полгубже, полгубже, поглубже. Куда еще поглубже? Что? Ой! Ой! Что ты, облепся? Опа. Ха, <свеч> <свеч> не ожидал. Хе-хе-хе. <Фу! свеч> <свеч> хе ну что, давай покружимся. Что, голова кружится, да? Голова кружится. Что происходит? А-а-а! Спасибо. <звист> ну <звист> что, получай. <звист> Je hebt een kakt niet weten wat. Oei! Oei! Oei! Oei! Я в ну придется подождать немножко. Ну ладно, подождем. И тут Петя сказал Криша. Криша, ты съел мой пирожок! О <sharp> <sharp> oh Подожди, вода набралась! Ну что, тогда продолжим! <sharp> Ай! Нет! Нет! Нет! Он умирает! хватит, Да, человек. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ну что, ты попался? Ну что, коллектор, ты готов проиграть? Получай шарик! Ха! Ну и что ты этим шариком хотел мне сделать? Я наполнил этот шарик мукой! А ну иди сюда! До свидания. А -а -а. Фух, слава богу, он ушел. А, что? Ну что, я вернулся. Что? А -а -а. Так ты можешь так и замки открыть? Вау. Ну что ж. Ты не оставляешь ни выбора. <связи> что? Ага. О -а -а -а. Ну что, будешь говорить а -а -а. о деньгах? -а. Ну не скажу я тебе. А -а -а. а -а -а. Ну зато я выиграл время. Для нас. еще не конец! Подходи! Нет! Подходи, тяжелый! Фу, слабак! Нет! Я тебя сейчас добью! Не надо, нет. Апуш, апуш, почему ты не в школе? Потому что я не в школе. А, ты ж в детском саду точно. Все равно ты не в Ты неделю без планшета. Что? Подождите, апуш на армянском это ведь ну и да это жестко. Ну да, назвать своего ребенка Апуш. Да я не про имя, я про неделю без плачета. Я дома семья. Семья. Что чем никто не понять? не поняла. А, играть, наверное, с Никитой. Мы следим. <смех> <смех> Никита! <смех> Ах, такое ощущение, что мне руку сломали. Ой. <смех> что здесь произошло? Всем привет! Надеюсь, вам понравилось это видео. На него ушло много времени. Даже чуть больше месяца. Поэтому, если оно вам понравилось, то почему бы не подписаться на канал и не рассказать об этом видео друзьям. Спасибо тем, кто это уже сделал. Если у вас остались какие-то вопросы, что за что за коллекторы, что за узатый мужик в очках, то, скорее всего, вы не видели предыдущие эпизоды. Также подписывайтесь на мой инстаграм, в нем я иногда публикую истории, которых я показываю отрывочки из грядущих фильмецов. Ну а теперь переходим к неудачным кадрам. Я... Yeah. Сын главы организации коллекторов Племянник <сужда> С какой я Зачем я -а -а -а. Стоять молодой человек